так всем привет мы продолжаем наше прохождение тексту всем привет в прошлый раз мы тут вот на быке Я меня заходишь в игру и сразу такой экшен да так так что давай, давай позицию. С, с, э, сейчас сейчас вот. а надо давай. наоборот подожди я страдаю тут я хочу под... сейчас я у него похвастался давай сейчас я все я тоже готова давай и сейчас. Ой, Я отлично. успела? Да, да, да. Так, был. ну принцип мы поняли, короче. Вроде не Оставляем. Сложно. Сейчас, только он Это... угу. Ой, еще какие-то камни падают. Давай, поехал. Поехала. Давай бык. Какой же глупый бык. Так. И сейчас. Опа. Сейчас мы быстро его раскидаем, раз-два и все. Слишком глупый бык просто. Так, а что, он а кнопочку? Теперь? А, я понял. Ты должен теперь меня да убрать. Он меня вынес, смотри как. У тебя одно хп. Давай. Бегу, бегу, бегу. Скорее всего. Давай, давай. Ага. Так. И сейчас. Блин, рано. Ну да и... Давай еще раз. Ну подняться. Я тоже поучила. О, хп, я, я умерла. Да ты че? Ты Да че он меня вообще вынес. Мне убивать Я бегу. Блин. Давай, давай. Он меня сейчас опять убьет, и у меня не останется. Не надо убивать. Да он меня опять убил. Как рывком бегай быстро. Как я и так. Он меня все равно догоняет. Посмотри на него. Оставляем. Мне камень прям на лицо упал. Все, я готова. Давай, готова. Погнали. Давай Сколько интересно у него жизни. И... Да мне кажется, что... Все, я думаю, все, да? Прижали как... его, как... лоха. Какой из него смешной пар вышел. Честно, что? Все, ну причем... Да ты его уже пропустил. Да, нелегко пришлось нам. И что дальше? Я могу что-то собрать. Потолок. Ой-ой-ой-ой. А, да. Ты для меня собираешься? Да. Ну все, я пока стою. А как ты тогда потом? Я не знаю, я что-нибудь придумаю, наверное. А, ну может ты мне с той стороны откроешь? Ну, наверное, да. Опа! Нет! Фуф! Тихо-тихо, спокойно, спокойно. Так. Я вижу там что-то очень красивое. А я? Ой, я думал я вниз упаду. А я? А я? Давай, забирайся, Коди. <связывая> ты видела, он меня прыжал часами? Нет, не видела. Ты видела? Нет. <связывая> Они а выехали <от> меня! <с empire> Смотри, как тут ты симпатичный. О, нифига прикольно. А что это штучки? Я думаю, нам не туда. Я думаю, нам дальше вперед. Да. Окей. А ты смеешься, конечно. <с <с> Всё, к соседей будешь. Да я охерел, зачем она мне прижала. Я ж не понял, думаю, что меня убило. Ну, Это вот ты теперь видимо, да, да, да, видимо теперь и ты. А, да? А, ты будешь прыгать, я под тебя менять, поняла? Давай, Обе даже не вижу, давай. давай, давай, давай, давай. О, мы как слаженный механизм работаем. Как часы получается? Я тут. И чё? Смотри, какая корона. А мне что делать? На Коубе. Классно. А мне что делать? Ну сейчас, видимо, тебе надо ждать. А, смотри, тут какая-то колба, мне, видимо, я ее к тебе уроню, а потом ты давай. на ней поднимешься. А где она? Вот. А. сейчас пойдете тебе на голову. А вот. я могу на ней прям? Да, почему нет-то? О, прикол. Смотри, смотри, смотри, готовлюсь, готовлюсь. Давай, давай, давай. Поехал. Прыгай. Чпокс. Все, ты тут? Да. Ой, смотри, как красиво. Офигеть. Молодец. А за что она так сделала -то? А, тут кнопочка. А, да? Да. Ну иди тут. А, ну наверное. я погнала. А я? А, клона оставляй, иди ко мне, нажимай на кнопку, я поднимусь, ты а, на клона. Точно, ты гений. Спасибо. Давай сделаем по красоте. Как? Ну давай, уходи. Стой, не иди пока. А, ну давай. И... давай Стой, нет, давай. Нет, да не на доверие, подожди. А Давай, сейчас я скажу, когда. Погнал! Не очень красиво, но ладно. Он погнали. Всё, погнали, погнали. Мне так нравится, О, то, типы. Что... О. А. Ну, это не в первый раз так лестницы прям перед нами появляются. Это выглядит очень прикольно. Да, как будто спешл for us. Да? Ой, чую я. Просто так мы отсюда не уйдем. Так, ну часики и че. О, не встретились, смотри. О. Все, миссия выполнена. А, а, -а, -а походу нет. Да. Они опять расходятся. А, ну, видимо, мы должны просто перепрыгивать. Да, вроде не сложно. Несложно, да? И сразу на первой легкой стрелке ты решил умереть. Да, это так. Ты говоришь несложно, да? А это только начало. Они даже еще пути... А, они идут? Да, они, видимо, должны встретиться. Они даже еще половину пути не прошли. Видишь? Блин, это поход не мое меня, почему-то. Они еще и в разные стороны крутятся. Мм, кайф. А, не, я все я... Все, приноровился? Да, да, да. Ты смотри, они еще. Направление меня! Не умри, не умри, не умри, не умри, прошу тебя. Да все Я тут. Привет. Они почти встретились. Еще чуть-чуть осталось. Терпим, терпим, ребята. Почему такая медленная? Это заманивает, да? Не умри. Не бегай так. <свят> Ты не кричи на меня. <свят> да мне очень страшно. Я не хочу, они почти встретились, и я не переживу, если мы начнем это вот заново. Ай, а -а -а. Да не, нормально, нормально. Сколько еще? Мы по два раза сдохли, да? Да, вручках. Так, да, чего они встретились? Сразу а от самой... Нет еще. Все? Что? Встретились? Что? Они пошли в обратную да. сторону? Самое. Нет, вроде как. Ну, вроде, типа, мы оттуда пошли или нас как-то подняли наверх. А, mm -hmm. а да, мы наверх поднялись. Просто пока эти часы крутились, ничего вокруг не замечала. Ты же, мой хороший. Я не ожидал. Да. Нет. Я думал, ну, просто идти по нему, и все. они меняются да они до меняются то чуть-чуть все я на месте опа опа куда куда идти-то а куда дальше нет да в смысле что случилось у тебя я чуть-чуть не заново. я дошел ну все, теперь жди. Да я жду. Нет, в, смыс... ну, в смысле? Ну Макс. Ну что? Почему я такая лохушка? Не лохушка. Вот куда я прыгаю? Ну почему я такая дура? Ой, да ладно, ну что ты сейчас? Сейчас, я учу подожду. Как тебя дергает. Качественно. Пожалуйста, Аккуратненько, спасибо. Там еще будет. Куда еще тут в смысле? Да там еще одна штучка. Будет. <фух> да там не сложно. Куда дальше? В смысле? Вон туда. туда? Ну вот, вот крутится штука такая, как типа штырь. Он сейчас к тебе повернется вот так вот, и ты на него должна запрыгнуть. Да вот так. Иди. Ну сейчас тебя перекинет и ко мне. Пай. Как и долго ты делал кошмар. Ну, да ладно. Целых 43 минуты. Ну ты же меня ждал. Ну да. А я не хотела, чтобы ты меня ждал. Я чуть-чуть подождал. Чуть-чуть? Да. Немножко. Да. Ну ты же мой хороший. Ну что опять? Мы же только вот часы эти прошли. Опять душат. Ох. Ой. Что идем дальше Я не могу камеры крутить Что, что, что происходит? В смысле, да, в смысле? Ну, Наверное, прыгай. Куда мы парим? Я, взял. Я тоже взяла. Козла птица, зашел вернись пожалуйста, на землю, птичка. Да держимся, держим. Она, наверное, устит нам за быка. А, а, а, думаешь? это ты че? А что происходит? Опять какая-то фигня. Что-то птица. Да все Я нормально вроде не? что она будет делать? она что-то хочет мы ее а должны убить или просто уворачиваться ну наверное уворачиваться ну видимо да ее в панике ну вы серьезно блин так она последний кусочек сейчас отрубит смотри-ка Коди не паникуй куда идти? нет нет нет нет нет и что? И. с земля пухом получается, а нормально. Береги. да ля, -ля, ля А где мы? А, она наверное нас схватила. Чем? Свои лапки. Да? А да, вон видишь, он у нее. Где мы? А. Как -а! когти, когти. когти. в Лапульках. Но я говорю лапки. Сделай что нибудь. Натурия, что я могу сделать-то? Но он придумал еще. пальцы. На тебе птица. Mm. Mm. Mm. Okay. Okay. Nice work, mm. Молодец. Спасибо. И че? Нам yeah, наверное вон к тем большим часам. Очень как красиво. Что происходит? О, опять перед нами. Да. Выстраивается. Подожди меня, я тоже. Как будто тронный зал какой-то, да? Ну, подожди меня. Всё, да мы рядом с тобой идем. Блин, как Нифига мне прикольно. нравится. Очень красивая тематика. Утро. Да? Да? Да. Обалдеть. Такие... Как симпатично. Их как будто можно потрогать. Да? Что-то страшное готовится. Я уже... Так, вот так, так, так. Мне... смысл еще и переворачивает на груши похоже для детей. кайфово как да нормально у меня грустит голова я не вижу нормально гадея. нормально господи а что это такое вообще что за штучки дручки а можно пожалуйста нам пожить нормально нормально давай мы а я живой Сиди в... стой ты можешь не орать такая Ой, А на одной-то как? Не хочу, знаю, не ну, кричать, видимо, как кричать. Не надо кричать. Я хочу кричать. Нет, все не закончилось. Ну куда? Куда нас отправили? Нас сдуло. Что-то часы в ярости, видимо. <клёх> что мы играем со временем. Мы можем управлять? А, ок. Значит, тут же что-то будет. <клёх> Прикольно. Хотел бы прокатиться от Нет. Только если бы они как у них можно было бы как? А! Можно было что резнуться, потом. Да, можно было бы резнуться. Ты главное в центре всегда. Держись. Это что такое было? <сх> в центре держись, чтобы легче да было маневрировать. Это же элементарно и логично. Да? Да мы как-то сливаемся с этим с, с, с. Господи, у меня башка кружится. А, ту, а тут. А, тут. А, тут, тут изи! <кх> да. Что происходит В смысле нас а мы типа это прошли нас возвращают чтобы еще что-нибудь сделать с нами я не знаю что с нами играют за шутку прикалываться и что и что а да какая-то не очень что, что она хочет от нас что она делает взорвать а, очки а можно а, можно, смотри, взорвать часы? Да-да, у нас какие-то... Да-да-да, смотри. У нас какие-то клоны сырья, а как они бегают, что то не могу понять. что то вообще ничего не понимаю. Я не могу двигаться. А как они бегают, вот эти клоны, они, смотри? Они, ну, в растопырку, как хотят, так и бегают. Думаешь? Думаю, Мне давай. кажется, у них есть какая-то логика. Я думаю, нет. Давай, я влево, ты вправо. Давай. Нет, они как-то не очень. А, они umm... так, как мы в прошлом ходу, наверное, делали, да? А, точно, точно. что да. нам сложнее было уворачиваться, может, так? Наверное. Да, думаю, да. Это что, очередная пчела? Это пчелогонька. Я же случайно у тебя палец дернулся. И зачем нас взорвали? странные часы. Коди, возвращайся назад. И что делать мне? Ходи, давай, используй свои часики. Да ты шо? А что мне делать? В смысле? Я... Нет, я думаю, мне надо на ту перепрыгнуть. Давай. Я тебе полечу вниз, ворот на А, вон я, да? Давай. Ну давай я тебя кручу куда-то. Куда-нибудь, давай. Я ничего не вижу. Вон туда, наверное. Куда именно? Справа, справа. Куда? Нет. Далеко слишком. Давай, давай еще куда-нибудь. Стой, Атак... стой, стой, вот-вот-вот. Сюда думаешь? Да-да-да, думаю, да. Такое слоумо. Давай, погнали. Погнали. Еще. Видимо, не сюда. У меня же разные стороны, типа. А, стой-стой, вот еще. Все одно. вижу, да. И стой. Да, нет. Господи, не делай так. Давай. Ой, стой-стой, вот с этой стороны что-то Да-да-да, вижу. Тут вообще видишь, все замедленно, блин. Так, Давай, куда дальше? Я не знаю. Давай, я думаю, куда Окей, за... Так, я не сюда, да? Во-во-во-во-во, подо мной пролетела. Нет, ты отсюда была. А, да? Да. Вот, вот, вот, вот. вот. вот. Ага. Сюда надеюсь. Ну, ни просто... хера прикольно. Ненадежно. Давай. Во-во, нет. Куда? Я не знаю. Я У не знаю, меня уже глаза пока. лжет. У меня все. А вон, наверное, смотри. Куда? Вот, сюда вот. Да, на одну. На такую малютку. Давай поближе. Вот так вот. Давай. Так, куда дальше? Вон, наверх. Не, не могу дальше. А, вот. Вот так вот могу. Сейчас пятсек. Все, иди. Нет! Прыгай два раза, я тебя умоляю. Лишь бы я оттуда была. Слава Иисусу. А, да, ты реально оттуда? Да вижу, у меня сама переворачивается камера. Я не могу ее управлять, она сама переворачивается. Сейчас. Да ладно, что-то не управлюсь. А можно поближе тогда чуть? Стой, Во. Все? Уф, да. да. во Во-во-во, а не, ну вряд ли. Нет, текстурка. Что-то я не вижу. А вон туда, наверное, да? Я за сюда пришла. Да? ну да попробуем вроде нет они а, не, я с маленькой с какой-то пришла мы точно не назад идем а куда мне вообще двигаться то в какую сторону я вообще ничего не понимаю здесь ты была вон мне наверх наверное надо ну да здесь ты была ну, вот такой вот маленькой пятиплюшеч я, я ни фига не вижу Может он специально показывает, кто надо прыгать? Камерой тебе. Не знаю. Прошу. Ну можно мне не. А да, он камера показывает, куда тебе надо, видимо. Сюда, да? Ну думаю, да. Стой, стой, стой. Стою. Это слово мое, да? Вообще что-то с чем? Это... Мне... мне кажется, он показывает, куда тебе надо, потому что ну не специально, не зря же он тебе ну типа руинит сюда ну а потом куда куда вообще двигаться а ну вот смотри она сверху пришла думаю мне туда... а ну да логично ну давай, давай. а значит мне тебя да. надо наверх правильно? да отправляй меня назад нет, нет нет назад куда вот на маленькую О, нет шестурка, да вроде а вот так а вот все, все все все мы в прошлый раз назад пошли походу да, да. давай Вот, вот. Да, все. Тут ты упала где-то. Вот, видишь, у тебя камера показывает что типа ты молодец. Ладно, давай. Вот, наверное. Сейчас 5 секунд. Все, иди. Вот, здесь мы уже не были, да? Ты их да, вроде не не, не было, да. Во, во, во пролетел мимо. Вижу, вижу. Блин, прикольно, да? Правда, мы очень долго падаем. В смысле? Ну ч ты не прыгаешь второй раз? Так я же прям туда прыгнула. Да ну ты можешь прыгать, когда я прыгаю? Я тебя подхватил сейчас, между mm -hmm, прочим. Угу, И чё? Ничего, пока не вижу. Так ты оглядывайся. А я что делаю? А, Боя, смотри, я, я тебя могу видеть. Так, все, как-то так вот, походу. Сюда? Так я с ней не пришла. Да? Да. А куда? Ну давай еще дальше. Все я не могу. Ну давай вот так вот. А, вот, наверное, мне сюда. Ну, вряд ли. Нет, я думаю, сюда, да. А, окей. Ну и долго. Hello, Colby. Hello, Colby. Смотри, смотри, лечу, лечу! Размотал часы. Кстати, заметил, что часы сердечко, в смысле? Да, заметил. Как-то непривычно без своего умов. Да-да-да, как-то слишком все fast, да? Да, быстро. О, я уходит тут. А, Смотри-смотри, встали. Стоим. А мы, почему мы за место них стали? Почему? <laughs> ну типа О, все. я лечу. А, ты тоже? Крутим-крутим. Крутим. А, мы типа время назад возвращаем mm -hmm. или что? Да, похоже на то. И все, теперь часы будут добрые? Чинчи-покс. Как будто нам факи показывают, часы. Все мы прошли. Это часовой уровень. Часовой от слова час. Часовой от слова часы. Без комментариев Мы сейчас встретимся. Да. А чем мы не. Как ты думаешь, я не чувствую? Боб, троп! Окей, окей. Ой, смотри, мы в часах, были. Ah, а, мы <смех> в этих домашних <смех> часах. Ну, с кукушкой. Они, видимо, были не рабочие, а мы их сейчас запустили. Да, наверное. А она вообще не в шоке, то, что дома все чинится, там что-то происходит. И то, что родители спят и не просыпаются. Их говорят тупо дочь. Такое место под них черное. Не Чист. маме, какая милая дочь, а чё он такая маленькая? кто именно? дочь. ну да, она же маленькая. она как шкаф, она меньше так если она в игрушки играет. и чё? я тоже в игрушки играю сижу. ну это разные игрушки. в мягкие же ты не играешь или в обезьянку, космонавта? <в> мягкие. мне только в твердые. А. Блин, это моя самая любимая вот эта книга и терапия. Господи, uh -huh. это так обалденно выглядит. Влечение это что? А типа? Страсть? А притяжение типа. Забей глупый вопрос. Как же он кайфует, да, от всего этого? Так выплюнуло. Ну и книга И что же За сейчас день. будет? Сердечки едет. Угу. Эффект обожаю эту книгу. Он сам так едет? Ну На да. своих закладках. На своих листочках? Ну это же закладки, нет? Не знаю. Видим, вы. Опа. Да? Yeah. Адь, у них что написано? К, эм... А, Коди и... Как тебя зовут? Мэй. Муа. В смысле? Нормально. Ха-ха-ха-ха. Тама! Бай-бай! О, прикольно, мы сейчас с магнитиками будем. Я такая красивая, да? Угу. Угу. Угу. Всё как в жизни. А я урод. Все как в жизни. Согласен. Yeah. Господи, какая она здоровая Ну и стрём А, в этом месте можно было купить вот такой вот шарик с этим местом? Да <гас> Нихера прикольно И типа воспоминания о том месте, да, будут? Ну да Нифига, я думал, там просто рандом какой-то Типа дают и все. Это как с магнитиками ни хера прикол. Ты правда не знал? Да. Я думал, ну просто какое-то рандомное место, типа, и все. Нет, так они же вначале, типа, они тут Рождество праздновали. Не, ну я думал, просто зима, типа, там как-то навеивает, типа, воспоминания. Ну просто... Так, ну что, ребят, продолжим уже в следующей серии? Да, пошел да. все... Всем пока. Всем бай-бай.